Как? короче говоря примерно три часа я вчера просидел на пресс-конференции которую проводили разработчики барвих рп в своем официальном дискорд канале с игроками услышал огромное количество жалоб и пожеланий по развитию проекта а также пометил для себя несколько важных моментов касаемых будущих планов разработчиков по барвихе рп которыми естественно с тобой сегодня с удовольствием поделюсь ну а также расскажу тебе о том что нас ожидает уже сегодня на проекте но ну, и по традиции перед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 странице вконтакте ну а сам я играю на девятом сервере барвиха успенской обязательно вводи мой ник при регистрации а также вводи мой ютуберский промокод ведь за эти вещи ты получишь целых 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне ну а я желаю тебе приятного просмотра и удачи начнем с того что буквально вчера на барвиху рп вышло небольшое обновление которое связано с небольшими исправлениями багов и фиксов ну а самое главное то что разработчики умолчали за за тот момент а это касается бизнесменов нашего проекта что в наших бизнесах снова теперь заканчиваются продукты буквально со вчерашнего дня я заметил то что в моих безах реально стали заканчиваться продукты так что будь внимателен следи внимательно за своими бизнесами, если они у тебя есть и не забывай пополнять их продуктами также вчера на проекте были проведены массовые скидки на автомобили скины и аксессуары не знаю как у всех но конкретно у нас на девятом сервере данные скидки и обещали запустить в 16.00, но почему-то запустили их аж в 14.00 по московскому времени. Я лично успел себе урвать несколько крутых автомобилей для своего каршеринга. На вопрос, почему такое произошло, разработчики сказали, что случилось это из-за рестарта хостинга. Но мы сейчас не об этом. Вчера примерно с 5 до 8 вечера по московскому времени в дискорд-канале BarVich проходила пресс-конференция, где в принципе абсолютно любой желающий игрок мог выступить со своими желаниями, жалобами и идеями. Довольно большое количество жалоб было естественно на администрацию проекта. Большая часть игроков, к моему удивлению, просили что-нибудь наконец-таки уже поменять в казино, изменить его интерьер, добавить какие-нибудь вип-комнаты с новыми какими-нибудь крутыми играми, над чем разработчики естественно пообещали подумать уже в ближайшем будущем. Еще поступали такие жалобы, конкретно жалобы на игроков, которые арендуют автомобили в новых бизнесах названием каршеринг, и после чего спавнят эти автомобили где захотят. В основном жалобы были на то, что эти игроки спавнят данные автомобили возле рыбалки конкретно под водой и катаются под водой на этих автомобилях, тем самым раздражают остальных, вследствие чего было принято решение разработчиками в будущем убрать возможность спавна этого автомобиля как электросамоката, то есть где пожелаешь. И теперь, когда мы будем арендовать эти тачки, нам придется их где-то парковать, и только так мы сможем забрать данные автомобили покататься на нем что соответственно скорее всего очень нехорошо скажется именно на таких бизнесах как каршеринг скорее всего теперь финка данных бизнесов упадет я сам лично переживаю за это так как владею каршерингом около у рынка ведь самое кайфовое в аренде этих автомобилей было именно то, то что это был будто бы твой карманный автомобиль также как электросамокат ты его мог заспавнить абсолютно в любое время абсолютно в любом месте Короче говоря, довольно грустная новость для владельцев такого бизнеса, как каршеринг. Вообще вчера было довольно большое количество жалоб и к моему удивлению довольно маленькое количество предложений по реально каким-то годным нововведениям. Но мне вчера понравился один вопрос игрока к разработчикам. Вопрос касаемо того, планируют ли разрабы все-таки добавлять систему поездов и работу машиниста на проект. На что спецадминка Ремахов не вчера дал довольно неоднозначный ответ и тем самым немного проговорился. Он сказал, что работа машиниста не совсем будет работа машиниста, но сейчас в разработке что-то подобное. А это, скорее всего, означает именно то, что монорельсу на барвихе РП все таки быть. Уже неоднократно сливали скрины с новыми железными дорогами именно под монорельс. А соответственно, значит, система данного монорельса, и в будущем работа машиниста, монорельса уже в разработке и ожидает нас с тобой в одном из будущих обновлений на Барвиху РП. честно говоря сомневаюсь что это будет добавлено именно в летней глобальной обнове ведь насколько лично я знаю разработчики занимаются сейчас совершенно другими делами редизайном всплывающих окон обновлением лаунчеров обновлением всех менюшек меню персонажа настроек и так далее также разрабатывают новые крутые работы для более высоких уровней а москву тот самый обновленный город, обновленную Барвиху, судя по всему, решили отложить на потом. Но кто знает, чего стоит ожидать от разработчиков. Возможно, они нас с тобой крайне сильно удивят уже этим летом. Еще одна неприятная, скорее, новость, а это именно ответ одному из игроков, который вчера пожелал добавить зарядку на электрокары. Данному игроку был дан такой ответ, то, что эта система уже в разработке, а значит, опять же, те электрокары электрозаправки, которые мы с тобой видели на слитых скринах с обновленной барвихой, скорее всего все-таки будут, и с ними мы будем все-таки взаимодействовать. И теперь все те электрокары, которые мы с тобой привыкли не заправлять и кататься на них сколько захочешь и как захочешь, теперь придется заряжать за игровую валюту на данных электрозаправках. Для кого-то это, возможно, очень даже хорошая новость, ведь электрокары теперь на БУ рынке реально упадут в цене. Ну а для кого-то это довольно и плохая новость. И к моему дикому сожалению, лично как по мне, это все самое интересное и лучшее, что вчера было услышано на данной конференции. К сожалению, все то время, которое было отведено для предложений по нововведениям и улучшениям проекта, в основном было потрачено на какие-то жалобы на администрацию, на какие-то просьбы разбанить давно забаненные аккаунты и все в этом духе. Лично я сам вчера не стал занимать свободное время в данной конференции. Конференции, чтобы дать высказаться другим. Свои идеи по нововведениям и улучшению проекта я довольно часто высказываю рассказываю в своих роликах, а также отправляю команде разработчиков в Telegram. Это касается и идей моих подписчиков, моей аудитории, которые довольно часто пишут в комменты, предлагают какие-то свои идеи по нововведениям и улучшениям проекта. Самое интересное я также отбираю для себя и в конечном итоге, немного подрихтовав, отправляю команде разработчиков на рассмотрение. Ну и из приятных новостей на сегодня. Уже сегодня на всех серверах barvih.rp начиная с 17.00 по московскому времени начнутся массовые слеты домов и квартир. На своем экране ты сейчас можешь наблюдать график времени, по которому будут слетать квартиры и дома на каждом из серверов. Не забывай вводить команду слэшхаусис, если у тебя в имени есть уже хотя бы одно жилье, чтобы выбрать Свободный слот. Ну а вообще, если тебе интересна лично моя тактика по данной ловле, то ты можешь посмотреть один из моих роликов конкретно по ловле домов и квартир. Там я показывал и рассказывал, как ловить сразу две квартиры за один слет. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Спасибо тебе, что ты заглянул, и желаю тебе большой удачи на сегодняшнем слете. Ну а если тебе по каким-то причинам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 Chase that real life